Алькатрас, сюда! Быстрее! Здание Харгриф Раш прямо перед нами. Работаем без спешки, но решительно. Вперед. Приветствую всех любителей видеоигр. В за так вот, зачем следовать, когда можно пойти самому? А, честно, не могу точно сказать, где было сохранение, поэтому начнем имена отсюда. А, кстати, насчет сохранения. Не бегал ли я тут? Бля, по-моему, я тут бег... А, нет, не здесь. Да, не здесь. Какой корабль? А, сейчас он ребят, ребята. Контакт. Вижу. Так, это свои. <связывая> ну, кстати, у нее... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. Блять. На получать решили. Мы, кстати, по-моему, чувака не спасли. Или спасли. Не факт, что мы его спасли. Ой, а у меня энергии мало. Ну ладно, сейчас отключится. Так. Ага. Найди себе оружие, оно тебе пригодится. Но у меня есть оружие. Так, что че... это... А, это мы взяли автоматически. Отлично. Че? Ч сейчас было? Вот опять? Вот опять? А, это, от задания. Да это я и сам справлюсь. Мне пацаны-то сильно не нужны. У меня вон снайперка есть решающая. И невидимость. Маскировка Кстати, подруга меня, пожалуй. Эх. Ой. Маскировка отключена. Сейчас он пролетит, мы его выключим. Так, сынок, здание блокировано полностью. Чтобы войти, нужно устроить взрыв в гараже. Образцы биопротокола хранятся в научном секторе на 18 этаже. Туда можно подняться через холм. Так, это все, что хотел мне сказать. Прострелять двери из орудия Ой, это мы можем. Так, ну, судя по всему, сначала туда надо... Проникнуть. Так, что у нас тут? Боец цехов где-то, вон он. Угу, отмечен. Это то, что нам надо. А что, только один боец цефа, я увидел и все. Ну ладно, давайте спустимся. Ну вон он. Что получится ли? А я -яй, яй запалили. Откуда где не знаю, пойдем просто дальше. А вон он стоит, блядь. А я тебя тоже видел, братан. Все-все-все, потеряли из виду. Маскировка я их включена. сейчас так с пушки, наверное, буду расколбашивать. Пошел, пошел за пацаненком своим, пошел. Так, но ну меня пока никто не спалил. Маскировка включена. О, тихий. М -м -м. Так скорость, мобильность, а, у, -у, -у. все то же самое, только еще плюс подрывник, отлично, у нас есть Сошка теперь стоп, это то же самое типа? нажмите, нажмите А, Скар, на подрывник, Скар да, это ничего не изменилось, короче, я понял они там стреляют, пока я тут потихо хожу ща ща ща пацаны, ща ща ща ща Вы думали, что, блядь, со мной шутки будете играть? Где ты, тварь? А, я левее не могу прицелить. Пацаны, прикрывайте меня. Пацаны, прикрывайте, я вам говорю. У меня броня-то кончается. Как вылезти-то? Ага, нашел. И жизни мало сразу же стало. Либо пошел с ракетницу, угандовшить. Где он тут? Кстати, еще и умирать не хотят, мистера. Так, где-то вот здесь еще. Бац, минус. Так, отключаем броник. Где кто стреляет? А, это они там справа стреляются. Пацаны, я не могу вам помочь. А че, перезарядиться никак нельзя, да? Да, блять, откуда? А, вижу тебя, вижу. Это по ощущениях, сейчас патроны конь. И вправду, а если оторву. Ничего не изменилось! Выкинь дрябку эту. Ну тогда собираем. Отлично. Блять. Я должен был ее оторвать, да? Mm -hmm. Стоп, это где-то ниже. Или она под текстуру убежала? Это будет вообще прям прекрасно, если перезапускать миссию. Блин, блядь, только, ну пожалуйста, ну не надо. Давайте вот только вот без этого, вот этого всего. Блин, пойти пацанам, что-то помочь. А, не справились. Все, красавка. Так, и куда нам, бля? Это я что, не с той пушки стрелял, получается? Так, не, может быть, нам понизу где? Ой, и вправду. гараж а. блокирован. Да Здесь я заметил. нужна взрывчатка. Да вон я на... А, взрывчатка, ой. Есть и две вещи. Можно пойти вон на ту штуку сесть. Но если я с нее жехану. жаханул, то это самое. То, скорее всего, я на ней не смогу есть. Так, где? Моему они не доживут Так, минус один это тот Блин, да пацаны, короче, вы это самое хрязь. А, у меня там это самое А, бомба, на еще одна. На. А что тут эти, взрываются деревья? Блин, вот это меня бесит Деревью не взрывают. Ну, совершенствовать костюм меня помнишь. Ну все, вроде больше никого не осталось Да какая там чуть огня так, сначала нам надо обязательно забрать самое большое. Естественно. Катализатор, петиха вообще прям на дороге никогда не валяется. Это мы все знаем, это мы все в курсе. Ну, еще пару сотен возьмем. О. Во. Отлично. Так, еще помню, кто то был, да? Ну, не исключено. Так, насчет костюма. Не то, не то. Да, подожди. Вот это. Ой, опять не то. Вот это. О, мне на все хватает Так, смотрим Замаскированные противники более заметны неинтересно. Уклонение от пуль Воздействие на траектории летящих на вальт пуль э, Мощная атака, фантом Ускорение входа в режим маскировки и выхода из него Уменьшение расхода энергии в режиме маскировки У меня 17 тысяч ни хрена себе накопил Вот это, конечно, круто Круто, но неинтересно Мне нравится вот это И вот это Но можно выбрать только одну Эх. Эх. Так, во всех четырех можно выбрать только одну. Здесь сейчас качать нет смысла ничего. Здесь у нас уже есть хотя, хотя бы она есть. Атака сверху неинтересна. Дополнительный контроль над телом при падении неинтересна. Шесть скорость рукозы... Да, блядь, тоже неинтересно что-то. звук при шагов. Не, вот фантом мы точно покупаем. Ну, я часто пользуюсь потом потом потом потом потом, блять показания траекторию пыль так интересно а так сверху не интересно хм -хм. может это дополнительный прыжок <laughs> мощный в Ну короче давайте вот это купим тогда так вот это вот это есть блин Активная маскировка мне не интересно. М -м, автоматическое предупреждение о приближении противника. Пока с траектории пуль пролетаешь. Давай вот давай траекторию пуль купим. И вот это купим. Но включить можно только одну. Поэтому сначала включим вот эту. А там разберемся. А потом регенерацию, скорее всего, купим. Да куда ты, блядь, привычка на Escape нажимать? Все! Костюм считаю полностью прокачен. Ой, я и вправду могу прямо перед, при при при перед приземлением нажать еще один пробел. Это очень выгодно. Это прям очень радует. А броник не очень хочется менять, если честно. Да, вот если так подрассудить. А я не могу здесь, да, в данный момент. Не могу, не дает. Вот совершенно надо костюм подняться на лифт. Да я уже. То есть это самое. Да, блядь. Вот эта вот, оптимизация защиты очень полезная штука. Уменьшение расхода при броне, да шо ж такое. -то? Без нее прям очень тяжко. А вот режим невидимости. Уменьшение использования энергии. Опа, это свои. Что? Блять. Какого черта вы вообще? Это Джейкоб Харгрид. Приказываю немедленно прекратить огонь. Заткнись, старик. Пророк умрет здесь. Идиоты. Костюм, идиоты. Вы уничтожите нашу последнюю надежду. Прекратить огонь. Им так похуй. Наскировка отключена. Смотрите, он сидит там такой важный, блядь. Смотрит, блядь, думает, О -о ой. Ебать мы справимся. Бля, как бы вас всех раску... раскурочить? Бля, если я кину эту штуку, они меня точно запалят. Так, да, давайте сейчас пройдем мимо. И кинем сзади. Я хочу их всех убить. Блять, блять, блять. Блять. Бля, бля, бля, бля. бля ну траектория пуль, пиздатая. Бля, мне нравятся Такие спецэффекты, ебан. Минус один. Минус второй. Минус, может быть, третий. Этот живой остался. Ух ты, блядь. Блядь, трек, пуль это вообще реально полезная штука в целом. Минус еще один. Ты да какой пророк, блядь. Блядь, неужели до сих пор еще никто не знает, что я... Аль... Ну, я имею в виду, что я алькатрас, Как они могут этого не знать, блядь? Ну, как бы уже все в курсе. 3-4 попаданий в голову. Красавчик. Конечно, таким-то прицелом. Так, а с них нечего, да, подбирать, по-моему? У них тут патрошки есть. Это я вкус. Опа, опа, опа. Эл-так. Подрывник. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Блять, а патрон есть на нее? Если есть, это будет. Да, патрон кончился. Опа-опа-опа опа, Бля, на нее нельзя взять патроны Вот так, чисто поприкалываться, отнять Прикольно Чисто буквально разочек Гранат жалко потерял потратить. Ну, ух, ты, ух, ты, ух ты, ух ты, ух ты А как сошку использовать, я вот не помню О, вот Это очень удобно Нажмите на мышь. А, отпустите мышь. Вот так нам будут сказать. Ну ладно, пойдем. У что у нас тут? Хуйня, хуйня, хуйня. Ничего интересного. Блядь, пулемет, по-моему, отодрать нельзя. Это тут на самом деле обидно. Я бы его от... Бляда, это тут, тут прям все говорит о том, чтобы я взял ее. Все, берем, идем. Я даже заморачиваться не буду. Увидел толпу же ханул, увидел толпу же ханул. Но перелезть. Так, давайте сейчас подождем. Ага, ага, ага, чисто, блядь. Блять, а ч ты не взорвалась-то? б твою мать! Током блять, нахуй, блядь. Ебать. А написал! Да! Блять, промахнулся. Попал. Так, а верните ко мне эту самую мою пушку. А, Ай, блядь! Ты что, дурак, что ли? Ты совсем? Ебо-бу. Так. Нет, стоп, какой снайперку? Ты что, дурак? Верни эту бесполезную. Вот. И поменяю на это. Вот. Вот. Другой разговор. Блядь, а ты что не умираешь? Умер. И этот умер. А че ты фипики? У нас в потере. Блять, в как-то это самое. Руста, ну то ли слишком близко, то ли.. Мне так кажется. Ну такое ощущение, будто, знаете, очень сильное. сенса. Ебал у него разматывает. А нахуй. Вс? Его. Есть что мне показать, пацаны? Аба, нет, нет, зона доступа сети, я понял Блять Можно компьютером ушатать Пацаны, сейчас я пулеметик возьму Ага Сейчас поговорим с вами По-мужски, Есть кто-нибудь, кто хочет со мной здесь поговорить? Это парашное оружие. Вот так не вычесть, я уже пришел. Так, брось пока что ненадолго. А, боезапас полный. Перезарядить все. Так, ага. А, это, это стрелять как. Есть что перезаряжать? Нет? Отлично Да куда ты ее выбросил-то? Возьми Так, как тебя открыть? Так, не понял Как лифт открыть? Только брось А, ага Воспользоваться терминалом охраны. Думал, я, блядь, без пулемета пойду. Сейчас, ей я, я на дурака, что ты похож. Я щас выйду, как папочка, буду тут. Бя -бя -бя -бя -бя. А как еще? Выходим по одному псану. Блядь, и никого. серьезно? О, кантешка. О, сейчас будет мясо. Рано. Рано. Да ладно, вообще никого. Это подстава. Сейчас, сейчас что-то будет. Так, чтобы не, не проебать. Ага. Убейте его, господа! С максимальной жестокостью! Я хочу, чтобы этой твари не стало! Что ты делаешь, Локхард? Что-то там я делаю то, что Совет Директоров должен был сделать еще три года назад. Ставлю крест на твоих несбыточных батарея. Ты лишаешь нас последней надежды, Локвард. Идиот. Неужели ты думаешь, что сможешь спрятаться? У нас нет от выбора. От будущего. Не выйдешь, Хармин. Совет Директоров на моей стороне. Они до такой дерьмо больше не клюнут. За операцию отвечаю я. А теперь отойди. Маскировка включена. Ты ебать Вы чё, блядь? Думаете, вам это чем-то поможет? Кто то Где ты? А, он тоже сразу погиб, окей Блядь, заныкался за кустами, думаю, я его не вижу, блядь а -а -а! Дурачок А все, что ли, всё кончилось? Ой, а тут у него тоже что-то наподобие пулемета. Так, раз. Лифты и двери отключены. Тебе нужно перезапустить систему с главного терминала. Это я могу? Откуда я пароль-то знаю? Вот это тут вот интересно. Пизда. Не, ну это вообще пизда. О. хуйнина раня включена домести да, понесло меня опять куда-нибудь купаться хоть создание не потерял то спасибо встретиться с чайно Алькатрас, если ты меня слышишь прости мы не продержимся. Повторяю, не продержимся. Я увожу бойцов к центральному вокзалу. Если можешь, постарайся добраться туда. Ты нам нужен. Это я yeah. сейчас yeah. без проблем. Yeah. Закрыть it. уши! Не слушай! Это шесть! Держитесь! Мы идем к вам! Чрт бесполезно! Непрерывный огонь! Прижать Лучше тебе оттуда сматываться! Я иду на разговор с Локхарсом. Поговорим! Ой! <смех> такой спокойный, блядь. Это мне нравится. Пацаны, я почти здесь, почти с вами, дайте сейчас проскочу. Не вижу смысла, как бы это самое сражаться, тут все такое. И, ну уже, а смысл? Если он там, вы там, я тут. Блять, энергию все откуда-то отсосал у меня. Ну, я сейчас подымусь, там наваляю, подождите. Я уже поднимаюсь. Я поднялся. <trilogy> что там, что там? Да-да. Кого ты даже убил. Станы чисто на помощь идут. Я уже отошел. Кого убить? Это жесть, базе. Нам нужна поддержка. Прием. У а нас тут гражданские. Здесь раненые. А чё, блядь, перезаряжайся? Промахнул ты, блядь. Пизда. И, блядь, ебать, он меня размотал. Так, ладно, окей. Окей. Я просто промахнулся второй раз. Ща, ща, ща, ща, ща. Так, это неинтересно. Вот это вот неплохо. Да, это мы можем. Ага, перезаряжай. Нам нужна поддержка. У нас тут гражданские... Блять. Так а чем его Ух ты блять Да понятное дело, что они тут Сохнут Где это хватит? Броня, Блять. Блять. Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ так, что у нас тут есть? Подрывник с кар... Бля, как пользоваться сошки? Типа? Подождите. Ага. Ага. Ага. На цифру 2 Где-то твои... Лови, блядь. Сейчас еще будет. Лови, блядь. Сейчас еще будет. А ты думаешь, я что, по кругу ходить не умею? Я не настолько идиот. Поблестряться за машиной промахнул бля брони мало осталось я блять он там тоже что -то подрывает я тоже мне что -то подрывать бля, аж, аж звук немножко подлагивает все больше ничего нет или я ее победил так блять подключи пожалуйста возьми это обратно так значит вот эта пушка тоже по сути должна. нет не должна. Ага, я понял. Так, верни ее. Ага. Так, включаем броню, берем патроны где-то здесь. Ага. Так, разряжаемся. Броник выключен, теперь включен. Привет. Ага. Так, у нее, судя по всему, сзади это самое, спадое место. Блядь, сейчас на меня выйдет. Илья, успею спрятаться Пусть она ко мне идет лучше Я сейчас... А, нет, она ко мне не идет, я так и думал. Ебать сюда идет Так, ага Я попробую со спины въебнуть Смотри, смотри, смотри, стоит Я думаю, у нее здесь вот слабое место, если честно Да! Значит я, значит, я не зря так думал. Так, только здесь где-нибудь даже быть, да, что-нибудь? Отлично. Отходим, отходим, отходим, отходим. Включаем невидимость. Но, оказывается, я просто так на не все патроны просадил. Жаль. А если вы не догадался то что? Такая стоит там, тупит, блядь. На, еле. Ой. Ой, Ой. Ой, беги! Беги! Беги, сука! Блять, чуть не убила. Оп! И еще раз пошел по кругу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Блять, увидела, тварь! А Увидела опять. А вот теперь потеряла. Ну, еб твою... О! Мое! Ебать, где ты, тварь?